Thank you. Да, ну ладно. Ты нажмешь. Нажмешь что-нибудь и пробьет там. Ну, что, смотри на меня, лекарство. Это больно ярко. Я тоже тебя запечатлю. Сними меня,